True Baby Face Serum. Данная сыворотка с очень легкой текстурой в первую очередь предназначена для возвращения свежести кожи, которая страдает, например, от джетлага, если вы переработали, переотдыхали, наоборот, ночью, если кожа страдает от агрессивного воздействия внешней среды. Поэтому в составе данной сыворотки основной упор сделан на антиоксиданты, а также на успокаивающий эффект, хорошее увлажнение и на работу с капиллярами, с сосудами. Основные два ингредиента, находящиеся в максимальной концентрации данной сыворотки, это неоцинамид в количестве 3% и аскорбилглюкозид в количестве 2%. Нецномид дает и сосудоукрепляющий эффект, и выравнивает тон, и сужает поры, то есть обладает себорегулирующим эффектом, при этом не пересушивая кожу, если она по типу является сухой. А сыворотка успокаивает благодаря соковой вере в составе, глубоко увлажняет благодаря акваксилу в составе и очень хорошо снимает отечность, что как раз после того, как вы переработали, передыхали ночью очень, очень важно благодаря эфирному маслу лицей Кубеба или Майчанка, оно по-другому называется. Основой ее является черничная вода, в которую добавлен комплекс растительных экстрактов, которые обладают преимущественно антиоксидантным действием, то есть это ежевика, это брусника, это земляника, клюка и малина. И э, этот комплекс в сочетании с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой и успокаивает кожу, и увлажняет, и дает как раз антиоксидантный uh -huh. эффект. Кожа возвращает свое здоровое сияние, более выровненный тон, уходит мелкие неравномерные покраснения и в целом выглядит значительно свежее. Использовать ее можно один или два раза в день, как вам удобно, то есть можно ее наносить и на сухую, и на слегка увлажненную после тоника очищенную кожу. Закрывать ее можно через несколько минут после нанесения любым подходящим вам кремом, например, кремом Мегаполис из данной натуральной линейки DU или любым другим. Таким образом, данную сыворотку можно использовать и в молодом возрасте, и в возрасте за 40 и даже за 50, когда кожа подвигается агрессии внешней среды, каким-то внутренним. Проблемам, и э, мы можем таким образом вернуть ей хороший внешний вид.